Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой симпатичный и очень простой узор, состоящий из одного ряда. Я использовала в узоре три цвета, чтобы показать, как менять нить. Но узор может быть однотонным или наоборот многоцветным, что позволит использовать остатки пряжи. По горизонтали узор тянется слабо, а по вертикали хорошо. Изнаночная сторона абсолютно идентична лицевой. Этот узор очень красиво смотрится на детских вещах. Подойдет, например, для шапочки. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 3 плюс 2 петли. Моя цепочка готова. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем, а в предыдущую вяжем столбик с одним накидом. И в каждую следующую петельку вяжем по одному столбику с накидом. Первый подготовительный ряд готов. Разворачиваем. И набираем 3 воздушных петли подъема над первым столбиком. Пропускаем второй и третий столбики. А вяжем в четвертый. Вводим крючок, вытягиваем ниточку, накид, вытягиваем, накид, вытягиваем. Связываем все петли вместе и фиксируем. Пропускаем два столбика и вяжем в третий такой же пышный столбик. Связываем и фиксируем. Два пропускаем, вяжем в третий. И так до конца ряда. В конце ряда довязываем последний пышный столбик. Осталось связать столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание. Если будете менять нить, то последнюю петельку распускаем. Вводим ниточку другого цвета. И набираем 3 воздушных петли подъема. Теперь в нашем пышном столбике слева находим вот такой треугольничек. И вяжем в него такой же пышный столбик. В следующем пышном столбике находим уголочек и вяжем в него. Итак, поступаем с каждым следующим столбиком. В конце ряда довязываем последний пышный столбик и вяжем столбик с одним накидом в третью петлю подъема предыдущего ряда. если вязание разноцветное, то использовать лучше нечетное количество цветов, так их удобнее менять Через последние две петельки вводим ниточку другого цвета Три воздушных петли подъема, И в уголочке слева от пышных столбиков вяжем пышные столбики этого ряда.